Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодия и засушливой погоды. Это особенно ощущается в бассейне Сардарии. Только за последние два года вегетационный период объемы поступления воды в Шардариинское водохранилище сократились на 40%, а в Малое Аральское море более чем на 60%. Для совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек Внедрение передовых технологических решений важно выработать консолидированную водную политику.